Вы же всегда готовы, каждый день что-то Вот, там. Именно. вот именно. Ну, так внезапно <с <с что можно насколько... на Дайте оценку. Да. Оценку чего? В нашей деятельности и в каком направлении. Нет, ну вы молодцы. Может, с нуля быть. поставили радио. Но я знаю, что с вчерашним дня перешли уже в потоковое вещание. Ну, то есть через еще пару месяцев и во всех машинах будете звучать. Надо только двигаться в этом направлении профессионально, то есть, грубо говоря, формировать професси ну, такую, э, профессиональную редакцию с постоянным вещанием, добавить туда не только политику, но и так сказать, то, что положено иметь хода хорошему э, национально ориентированному радио. То есть выходить на формат радио, полноценного радио с занимающим вещанием 20%, 20 часов в сутки. Ну, раз материал звучит, то есть музыкальный контент там весь есть, потребуется. Да, ну это, да. Да, это надо систематизировать именно вот в систему такого постоянно звучащего радио. Потому что мы считаем, Опыта что... нет национально ориентированного радио. Нет. Нету, Поэтому конечно. мы его и рождаем. Нет, у вас оно национально ориентировано, потому что для этого мы же и сейчас обсуждали, как можно больше участников, большое количество форматов. Не знаю, там какие-то, ну, на радио большие круглые столы не идут, но микрокруглые столы, дискуссии. Очень важно, потому что не просто интервью, а дискуссион, дискуссионная площадка. За образец можете взять, вот неплохо получается у этого э, Соловьева. Какое у него там радио? Утро. Весь Вести ФМ, да, да. Вот, вот можете за образец взять, просто как он работает. У него там, он там с какой-то девушкой постоянно все, да, шафраном каждый день обсуждает что-то. Вот, и с этого начинается день, и потом дальше у этого радио есть какая-то уже повестка дня, он же не, не круглые сутки мне мешает, вот, вот за образец, потому что него неплохо получается, я смотрю, вот, сколько они не езжу в Москве, все его слушают, значит, будут слушать нас, потому что мы-то слушаем это уже не просто, потому что он, а потому что он там Интерес. говорит интересные новые вещи, и он новые вещи говорит, и кроме того, он, в принципе, там вот на радио, ну, на треть нодовец, не на половину, но на треть. А это и есть новое, потому что вот это постоянное вранье, которое оно уже, ну люди уже от него достало, оно все. Вот в этом направлении надо двигаться. — Кроме идеологического формата, наверное, что-то нужно и развлекательное чуть-чуть, нет? Как вы думаете? Ну, вот. ну вот просто как слушатель со стороны. Не, не знаю. Не-не-не, давайте так. Вот это вам надо самим продумывать, эти вещи. Это э, аспекты профессионального свойства. Понятно, То есть понятно, вот что вам надо выходить. На... Человека, это спрошу. называется. Нет, это наз... называется рейтинги. И там люди занимаются профессионально этими вещами. То есть вот эта э, э, рейтинговая активность, она есть профессиональный аспект любой работы. Называется рейтинговая активность. И, конечно, что-то надо. Да? Вопрос только, чтобы это было дозировано. Но на самом деле, если вы просто поднимете политическое поле, это уже резко даст. Э, э, ну, то есть широкий круг вопросов обсуждать. У нас же в регионах все время что-то происходит. Вот обсуждаете, почему Москву снегом завалило. Пятая колонна. Ну завалила не пятая колонна, а природа. Это тектонические пласты сдвигаются, да, там, химическое оружие. Ну, не, не, не, не, не, не, не, не, шучу, не шучу. нет, нет. Это природа завалила. А дальше у меня, например, возникают вопросы. А кто, почему не почистили? Почему да? не почистили, например? Может, Один вариант. Ну, не знаю, может быть, сейчас еще нельзя почистить, потому что валит. Но тем не менее, то есть какие-то такие вещи возникают. Или почему не привыкли? Или почему у нас вообще такая технология почистила? Это же технология, чистить снег. Вот, например, север... мы же не единственные, но Москва оказалась северным городом. А есть же технологии северных городов. Хельсинки, э, Осло, а там как? А там не чистят. Да. Там топчут. Да, да, То есть да, у них технология все... закатки Или снега. Закатки снега, не технология вычистки, учи... зачистки. Это технология для юга, а технология закатки. Ну, конкретный предмет разговора, вытащить специалиста можно? Политика? политика. Просто это политика, ну, прагматичного характера, и понятно, что это не должно превалировать, это должно сочетать, угу, да, но, нет, да. но это, да, как вот сидит человек, он же не может все время круглые сутки слушать вот только одну, ну, такую, как бы политические основы, о... да, основы. У него должна быть связь этих основ с жизнью, а курс, в том числе в серии снегоуборки, это государственная политика уже. Понимаете, тут один курс, а почему такой? Почему так получилось? Почему Маккензи, которая планирует деятельность Московской мэрии в плане стратегии, американская компания, выбрала такую технологию чистки снега, ну, как бы чистки снега, а не технологию укатывания снега? Я понял связь. вот. В вашей голове есть информация, за которую вы, как говорится, цепляетесь у нас до конца полностью нет. И я все... не к тому, что я ссылаюсь, что. Вы... Все у вас есть. Да? Просто кроме того, от вас никто не ждет сходу значит, профессорских докладов, понимаете. А очень быстро это все откатается. Там, говоря, пару месяцев и схема откатается. Сложится круг экспертов, сложится круг взглядов, сложится круг постоянных слушателей. И дальше параллельно надо выходить уже на, на форматы, в том числе и на воловой формат. Если будет продукт, волновой формат, мы, я думаю, организуем. Понятно, что это вопрос инвестиций, но инвестиции идут туда, где есть во что инвестировать. Если нечего инвестировать, то нет инвестиций, в принципе. А вот если есть продукт, уже можно говорить об инвестициях. Рекламу, ну и все все остальное прочее. Вы же единственное радио, которое говорит правду. Кстати, возьмите это за да. Я понимаю, что остальные радио на вас обидятся. Но в конце концов этот лозунг доказуем. Даже хорошо, что обидится. Как говорится, мы кинули камень раздора, а дальше он уже сам сработает. Началось с конференции, Да. Я, кстати, хотел сейчас на докладе, Если бы мне дали слово, ну или понадобилось, я не говорю, что мне его запрещать, про конференцию сказать. Все она являлась родоначальником. Евгений Алексеевич, у меня вот такой вопрос по 1991 году. Я сам из Малинской области, город Дорогоруш. Но разговаривая значит, с людьми, ну просто действительно народ тогда. Он просто не знал тогда, что происходит. Тогда... Ну, их обманывали люди. Обманывают, вы смотрели телевидения вот там балет шел, как мне рассказывали там. В один прекрасный день про. Приходит... Не, не, это было до балета. Референдум был до балета. А балет был, когда уже была попытка защитить Советский Союз в период Путча. На самом деле, Пуч был со стороны пятой колонны и Соединенных Штатов Америки. А Государственный комитет обороны пытался защититься от этого Путча. У нас же по-другому пропаганда говорит. И просто, просто когда люди шли в один прекрасный день, смотрят уже флаг Российской Федерации вместо Советского Союза. Говорит, mm -hmm. и он mm -hmm. на, на заводе говорит, а что делать? Работали как работают? Нет, но ну это разные вещи. Да. То есть, смотрите, первое до в, в марте что ли в мае в марте месяце был референдум до всяких событий августа на референдуме был выдан вопрос который есть везде в интернете на бюллетене и э, вопрос звучал вы за сохранение союза а дальше в вопросе было сказано но на базе независимых государств а советский союз был по конституции государством то есть одним отечеством, одним целым по Конституции, но назывался Союзом. То есть на самом деле противоречие между названием и содержанием было. Но, но Советский Союз эту Конституцию принимал референдумом. То есть он сохранил старое название Союза, но при этом уже, был, но уже при этом был государством. И вообще, по идее, при принятии Конституции на референдуме 1977 года, а до этого такая же была Конституция там, Сталинская и так далее, надо было название Советского Союза менять, так по-честному. Его надо было название поменять на государство, там, ну как-то. Или хотя бы союзное государство. То есть государство, но как бы... Подчеркнуть единство. Да, союзное, да. Да, да. А он назывался союзом. И поэтому, когда... Это американские авторы этого референдума, Горбачев, они учли. И они как бы сказали, вы за сохранение союза. А дальше написали, что развал государства, то есть фактически референдум был за развал государства Советский Союз и переход его на союз разных территорий, причем независимых и суверенных, это было написано в бюллетене. Пропаганда, естественно, говорила, что вы за, за сохранение, а на самом деле люди, -то, когда голосовали, они голосовали за ликвидацию. И я понимаю, что да, я понимаю, что ну, пропаганда она не отменяет подписи человека на голосовании. Это вот, представьте, вам приходит какой-нибудь там агент от банка и начинает лапшу вам лапшу вешать, что надо заключить вот этот прекрасный договор о займе, например, что вы великолепно, вы на нем сможете все решить все свои проблемы и вешают там эту лапшу полчаса. Вы его заслушались и подписали, а потом выяснилось, что там мелким шрифтом написано, что все наоборот, понимаете? Кто виноват? Ну, агент от банка, который вешал лапшу или человек, который все-таки подписал не читая? и поверив этой лапше. Ну, вообще-то говоря, уголовный кодекс говорит, виноват человек. То есть лапша к делу не пришьешь. А вот документ пришьешь. Поэтому люди голосовали за документ. Таких людей было больше 100 миллионов, 80% населения СССР. И они голосовали за ликвидацию СССР. Именно поэтому Горбачев и поднял лозунг союзного договора, он же ссылался на людей, он говорит, видите, люди против Советского Союза, как государства, люди за то, что вот голосование 100 миллионов, больше, люди за то, чтобы это было, значит, не государство, а союз, а у союза, соответственно, Конституции не должно быть, то есть фактически люди голосованием 91 года отменили голосование 77 года свое, единственное, что... В документах об этом о референдуме 1991 года не было сказано, что они носят прямое действие. То есть это все должно было переделано быть на, на съезде депутатов СССР. А он это не переделал. Почему мы и говорим, что события 1991 года Горбачева это, это э, государственный переворот сепаратистский. Потому что незаконные противоречие Конституции. Но Моральное основание для этого переворота это был референдум по ликвидации государства СССР. Которые, за которой народ проголосовал, но не юридическое. А юристы важ, понимают, что важнее юридическое, чем моральные аспекты. Поэтому э, референдум был за ликвидацию СССР. Дальше, в 1991 году, вот про, когда были вот эти, значит, «Лебединое озеро», э, защищая государство СССР, вышла советская армия по приказу пр советского правительства и министра обороны СССР. Я был тогда в этой советской армии, я тогда был в отпуске физически, например, отдыхал в санатории Бетта под Геленджиком, Министерство обороны, я с женой. Я оттуда немедленно вылетел и успел, там через сутки я уже был в воинской части своей, соответственно, я получил там оружие, и мы ждали команду, ну, хоть это был и научный институт, ждали команду о том, что мы готовы выйти и, грубо говоря, с оружием в руках уничтожить сепаратистов и э, тех, кто поднял сепаратистское восстание в 1991 году, в августе месяце, против которого был выдан ГХЧП, понимаете, да, как защитный механизм. Но команды вот лично я такой не получил, потому что, ну она и не нужна была, потому что был, танков было достаточно. Зачем из Ленинградской области вести военных в Москву, когда с подмосковья туда вышло 5 танковых и было в центре Москвы. Но этого достаточно. Но э, эти танки были остановлены э, сепаратистами из народа, прямо же бутылками с зажигательной смесью их забрасывали. И, э, так сказать, э, ложились под танки, люди просто, там даже три человека задавило, их не убило, потому что у военных не было боеприпасов. То есть Министерство обороны танки выдвинуло, но боеприпасы не раздало. Э, вот, ну Фактически произошла ситуация, когда сепаратисты захватили власть, и физически победили Советскую армию, которая выступала за защиту Советского Союза. Вот Вокруг Советской армии, хотя был призыв ГКЧП, то есть призыв правительства Советского, чтобы граждане России и Советского Союза все как одни вышли на защиту СССР, было такое, прям призыв был, что решающая судьба нашего Отечества. Выходите в поддержку. Прям был призыв. Да, ну он официальный а, же был. Ильич, Народ говори, не вышел. Вы что Конституция СССР она действует до сих пор? Это так оно. Она, ну, она действует до сих пор, конечно. Ну, как Конституция СССР действует, несмотря на референдум 1995 года... Потому что же получается, что да, Конституция СССР действует и одновременно действует и Конституция Российской Федерации... она и, а и, и так Россия и действовала Россия. всю жизнь. Конституция Российской Федерации была учреждена в 18 году, а Союзный договор СССР в 22. -го. И Конституция СССР была сталинская и э, 77-го года, брежневская. И все время действовала Конституция Российской РСФСР или Российской Федерации. Никто ее никогда не отменял. Так же, как действовали в Смоленской области нормативные документы смоленских властей, правильно? Ну, да, ну, они, же, их же, они же при Советском Союзе действовали, был исполком, был, да. он издавал нормативные акты, они были обязательны к исполнению. Ты спросил про Конституцию какого года? семь ну, седьмого -го года -го, конечно да, да. действует конституция седьмого года с поправками там учреден пост президента ссср с поправками поправками -го года потому что съезд народных депутатов внес поправки в конституцию они не отменяют конституцию но он внес поправки что там учредил пост президента ссср и внес ну как бы ряд вот такого рода поправок а то что учредил пост президента это право. Был, а, имел, но имел это право но не было уже ударом нет, это, как бы сказать, это, может, и было ударом в понимании американцев, да. но само по себе имеют право так сделать. То есть, правом в отнош... правом отношении имеют право съезд менять конституцию. То есть, у него такое право было по конституции, 77-го года, в том числе. И он менял, как считал нужным. Но съезд не ликвидировал советскую конституцию. Он, Понимаете, да? То есть, не было ликвидации органа СССР и его конституции, а была ликвидация органов власти незаконными решениями Горбачева. А это и есть госпереворот. Вот, был Верховный суд, и вдруг к нему приходит бумага от Горбачева, что вы, вы ликвидированы. Это, это госпереворот. Представьте, сейчас в Верховный суд придет такая бумага. Госпереворот. – Или приказ. Решение полномочий. – Ну, да, да. Госпереворот в том, что ликвидируются конституционные органы власти, на которых, которые ликвидировать нельзя, потому что конституция не ликвидирована, она действует. Поэтому сегодня Конституция СССР есть. Органов власти СССР нет, органы власти Смоленска, Российской Федерации остались, хоть и переименованные, и э, осуществляют свои функции совершенно законно по Конституции. Ничего тут противоречия нет никакого. Другое дело, что э, как только будет восстановлена Конституция СССР, тогда заработают органы власти СССР. Как они и работали до 90-х? Надо будет как-то выборы, чтобы были. Ну, они, они не могут быть узурпированы, то есть они должны быть избираться по, закон, по соответствии с Конституцией Советского Союза. Тогда, понимаете, да? Ну, вот да. по-другому по не бывает, конечно. И поэтому те люди, которые объявляют себя там президентами СССР, там, Тараскин, но это это узурпаторы по советскому законодательству смертная казнь. То есть Тараскин вот если завтра работает Конституция СССР, Тараскина тут же сажают в тюрьму и расстреливают. Потому что по советским законам он нарушил Конституцию СССР, присвоив себе власть должностного лица. Или там какие-то там проводятся съезды депутатов. Съезды депутатов это узурпация власти, присвоение власти должностного лица, на который ты не можешь. По советскому законодательству смертная казнь. Это вот Регункова или какая? Вот она вот этим значит грешит. Поэтому это преступники. Именно потому, что они присвоили власть, на которую не имеют права. А восстановить органы власти СССР это процедура выборов избирательных комиссий, законов и бюллетеней. Целые, ну, Представьте, что такое избрать. Это целая огромная машина работает. На это. И все в этой машине должны быть законные. Законная центральная избирательная комиссия должна быть. Не Вася Спетий, который бюллетени подсчитывает, а избирательная комиссия. Законное изготовление бюллетеней, законная избирательная кампания в соответствии с законодательством СССР и республик. То есть это все процедурные вопросы, которые должны быть законные. Присвоить себе власть никто не может. Но процессы они должны быть, я думаю, параллельны. Как вы говорите, Карибский кризис должен быть, референдум у нас в стране. Да. Который, и, спорта, референдум у нас стране и... решает проблему только восстановления суверенитета части СССР России. Такой же референдум должен быть на Украине, в Прибалтике, понимаете, да? Потому что в дальнейшем, в 1993 году, народы, в данном случае России, приняли решение, что они не хотят быть суверенными. Соответственно, они должны отменить свое решение, потому что власть народа, она высшая форма. Всегда. Вот народ России, вот на меня ругаются там по пенсионной реформе, я говорю уже, власть народа высшая форма, сила. А власть народа оформляется законом. А закон это референдум. Или всенародный опрос. Поэтому если кто-то против, говорят, вот там миллион человек против. Ну миллион человек против чего? 100, 100, 100, 150 других людей, которые решили, что для них решение МВФ является властью. И обязательно. Понимаете? Поэтому если вы против, вы миллион или сколько у вас, вы примете решение на уровне всего народа. И тогда органы власти будут работать на вас. А иначе это присвоение, узурпация власти и так далее. Ну как бы это... Вопросы. Значит, мы уже в Киеве. Бежит Порошенко, марионеточная власть. По законам Киев ⁇ наше отечество ⁇ СССР. Все восстанавливается. Референдум, как вы сказали, должны будут проводиться. Коль скоро они проведутся, вот, допустим, в Киеве. Как только там будет поднят флаг... Э... Там, значит, будем говорить так, СССР, общем, да, да. Со со Союз Совместного Государства. Почему мы должны освободить Киев? Потому что Российская Федерация – правопродолжатель Советского Союза. Причем согласие самого Киева в 1991 году, Астанинское соглашение. Да. То есть мы – правопродолжатель. То есть это означает, что Москва есть столица по-прежнему СССР. И решения органов власти Российской Федерации могут быть решениями, органов, только они должны носить отдельный характер. То тут есть бланк, на бланке написано там, Государственная Дума Российской Федерации. Там постановление. Вот в этом случае Государственная Дума пишет бланк. Государственная Дума в исполнении полномочий парламента Советского Союза принимает постановление. Понимаете, да? И вот при наличии такой бумаги, это отдельная бумага голосования, соответственно, в Киеве устанавливается э, флаг Советского... Может даже флаг Российской Федерации, как Временно замещающий флаг Советского Союза. Тут противоречий нет, потому что исполняет полномочия. И дальше, после того, как этот флаг там устанавливается, после этого, естественно, будет организован референдум по отмене референдума на Украине 1991 -го года. И там в 1992 году а были референдумы. Кем? Если народ проголосует в некотором ну, меньшинстве за. Имеют право, все, значит, Украина не наша. А как же, допустим, Западный, а сейчас же там она западная вообще. Так ее вы. Нет, НАТО выгонит оттуда, конечно. То есть, когда она вы Она под... само. Уйдет само, да? Уйдет из в результате карибского кризиса, конечно. То есть будет военный конфликт, под результатом которого американцы уйдут со всей территории Советского Союза. Кстати, наводящий вопрос: что сейчас произошло в Венесуэле? Может, Американский не государственный нет? переворот. Они не скрывают это. Взяли какого-то там парня, и сказали: ты теперь президент. Так я, я все удивляюсь, как люди это самое его поддерживают. Они, там там не нет понятно? людей, никто его не поддерживает. Кто он такой это сказал? Медильная, ну, медильная, медильная. Медильная, медильная, Так это просто... фотографии 2016 -го года. Просто в наглую берут. В шестнадцатом году там были люди. Клипают. Да, они эти с фотографии берут и как бы говорят: вот они его поддерживают. Просто жулики. Ну, они что? Все, все Американцы жуликами всегда были, это их технология. Никто там его не поддерживает. Это именно государственный переворот. Там работают наемники из-за Соединенных Штатов Америки. Ну, нам несколько нагнали их, там пару тысяч человек, не знаю сколько. Вот они и работают. Ну а сколько здесь там наша страна собирается и там базу открывать там, да? Ну, сколько? может быть, да. Да, базовый, плюс договор пошел на самолеты. Ну, самолеты надо, а насчет базы я не уверен, что она там нужна. Ну, зачем это нам? Дорого долезть. Но... Америка все же по всему миру умеет. Ну, мы-то здесь ничем. Ну, ну, как бы... А, -а нам поближе к Америке нельзя. Ну, вот смотрите, нам, на нам надо, вот на мой взгляд, нам надо проводить политику консолидации независимых государств. То есть не пытаться быть Америкой всемирной. У нас свои методы. Да, у нас свои методы. У нас союз независимых народов и государств. И вот этот союз должен быть всемирный. А вот чтобы мы лезли в дела значит, по всему миру, ну у нас своих дел достаточно. Что, в Смоленске сколько еще надо газификацию проводить? Ой, ну это так и, нам нужна эта, значит, базовая Вот Какой-то еще был вопрос да, по СССР. То есть технологически на Украине вначале устанавливается флаг СССР или Российская Федерация как правопродолжатель СССР. А после этого проводится референдум, конечно, как в Крыму. Да я вас уверяю, там будет 96%. Вы что, думаете, в Крыму другое население не такое, как Киеве, что ли? Да даже во Львове будет 80%. Ну, сейчас мне настолько известно, вот на заводе работает, со мной тоже коллега моя, но, но настолько там невозможно просто как сознание обработано в телевидении. Да это не сознание, это, это пропаганда работает. Ну, люди пропаганда просто боятся пропаганды. Смотрите, пропаганда, да. Значит, пропаганда это морковка, на которую люди клюют, да? То есть... Не, пропаганда это промывка мозгов. Ну да. Ну они же на что-то вли. Не И на могут. что, просто есть. хотят. Им показали блестящую это, они пошли туда. Даже не блестящее, нет, просто пропаганда говорит. Вот в России русские враги. Если ты думаешь иначе, в тюрьму. Ну какой человек будет после этого высказывать свое мнение, что русские не враги? Он сам хоть даже если русский. Ну конечно, он будет слушаться официальной пропаганды. Сам просто времени понадобится, чтобы эта пропаганда из мозгов вытекла. Ровно следующая передача. Вообще -во -во -во ровно следующая. Вообще никаких, вот вообще никаких проблем. Все сразу вспоминают, Слушайте, что они русские. Ну, конечно. Слушайте, у нас. <свят> и тюрьмы за да, это. Хорошо, не будем даже э, так называемого э, значит, изменения идеологии населения Германии после победы э, Великой, э, во Второй мировой войне, в 1945 году, где все произошло за пару месяцев. И все эти нацистские гуетелерюгенды стали пионерами, понимаете, мгновенно. А э, возьмем даже нашу Чечню. После освобождения в Чечне установился Немедленно все, сразу русские стали друзья. Все. Хотя это, понятно, другой народ. А уж про Украину я вообще молчу. Даже никаких вопросов, проблем не будет. В слаг над Киевом, потом референдум. На референдуме будет 96%. Если не больше. Если не больше. Потому что все уже установилось официальная государственная вертикаль власти. Кто там пойдет? А что тем более, но. Ну, на Украине вообще население, оно же приучено за властью идти. Технологически. Поэтому даже тут никаких сомнений не будет. Ну, бандеровцы, которые выступают против, ну, их пересажают, там, сколько их там, 10 тысяч человек. Ну, 20 максимум. А ваш прогноз вообще сейчас Порошенко пройдет, на вторую 40, или Конечно, я думаю, во-первых, у них. Понимаете, это же американская игра. Один жулик против другого жулика называется. В данном случае там Тимошенко качают. Вот, либо жулик Тимошенко, для которой Россия враг. Не потому что она сама русская. Россия враг, потому что это условие быть президентом э, э, в Киеве, понимаете? Это условие. Ты не можешь быть президентом, если не будешь проводить политику Россия враг. Вот и все, вот и выбор. Либо Тимошенко, русская на 50%, официально. У него. там папа что ли? Или мама? Nee официально. Либо Порошенко, который дал присягу Советскому Союзу. Все. Но тут... Донбас его слова помнит до сих пор. А? Слова Донбасса его помнит до сих пор. Заявление, заявление. Ну понятно. Поэтому там нет... Ну это захвачена территория врагов. И тот, и другой незаконный режим оккупантов. Ну это же понятно. Поэтому это у нас э, пятая колонна начинает придумывать, что вот давайте там будет, значит, сейчас дадим денег, изберем хорошего президента на Украине и будем дружить. Ну это так... могут так говорить просто... Ну либо глупые люди, но вряд ли. Либо просто враги, которые таким образом сознательно пытаются затянуть время. Вот и все.